Значит, я свою Шкоду Karoq в комплектации Ambition брал примерно за миллион девятьсот. Это было 2001 год. Ну, покупал в марте, привезли, отдали где-то в конце мая. Вот давайте посмотрим, сколько это стоит сейчас, такой автомобиль неважно какое там поколение главное двигатель бензиновый, привод передний, объем 1.4 поставим да, чтобы у нас не было вот этих MPI, да, которые не турбированы. там есть версия, зачем-то не выпустили вот и пробег поставим, как у меня, сейчас до 10 тысяч километров да. вот 97 тысяч вот, значит цена сейчас Uh, от uh, 3,286 да uh, вот по uh, возрастанию цены давайте самое дешевое ну вот 3,087 еще какие-то даже в пути откуда-то непонятно куда он откуда и куда он в пути uh, вот это все тоже амбициозно. То есть реально подорожали больше, чем а, в полтора раза. А, и если посмотреть, а, то у меня были опции важные. Это а, подогрев руля. А, посмотрим, есть ли новые сейчас. А, сейчас у нас еще есть, а, можно выбрать комплектацию здесь почему-то комплектации нельзя выбрать так обзор комфорт это кондиционер это понятно что-то здесь непонятно так это понятно что-то у них поменялся немножко дизайн подогрев задних сидений у меня было и а, так, мультисистема, комфорт, усилитель, почему-то здесь я не вижу подогрев руля, ладно, посмотрим 5 предложений, то есть именно с подогревом задних сидений, только вставили, вот, вот Ambition, 3300 сейчас стоит, 3500 без скидок, и в каком-то белом цвете. Ну, как у меня вот, тут уже новый идет. 3450. Вот такие вот цены. Спасибо большое за внимание. И это все в Туле. Ну и в Рязани. Даже в Москве ничего такого нет.